Друзья, всем привет, с вами Смел Шоу. Сегодня у нас в гостях Наталья Валентиновна Косторина. Здравствуйте. Это экс-председатель одной из крупнейших костромских фирм. Так скажем, крупная костромская контора. И Наталья Валентиновна очень долгое время была председателем профсоюзной организации в этой крупной-крупной конторе. Но многие нас поймут, что то за контором. Озвучить мы ее сегодня не будем. Так, Алексей, дальше что у нас? Знаю, сидеть, <смех> Проблема профсоюзов на сегодняшний день, особенно в России, стоит остро. Допустим, даже если говорить о том, что эта тема сейчас не актуальна, ее, сдел... ее нужно сейчас сделать обязательно актуальной, актуализировать. Поскольку... актуализировать, поскольку профсоюзы имеют огромный потенциал, который сейчас, к сожалению, не используется. И нам бы хотелось поговорить о значимости профсоюзов. Алексей, вам слово. Как вы считаете, вообще вот роль место профсоюзов Российской Федерации, насколько как бы, профсоюзное движение сейчас затребовано и в каком положении оно сейчас находится в нашей стране? Ну, Я хочу сказать, что профсоюз на самом деле является социальным институтом нашего гражданского общества. И этот институт обладает определенными правами, законами и ими нужно уметь пользоваться. Вообще, профсоюз является субъектом э, наемных работников. То есть, через э, свою организацию э, наемные работники выражают свою волю, свои требования. То есть получается, что работодатель работает не в целом как бы со всем коллективом, а он контактирует с профсоюзом, а в свою очередь коллектив в лице... транслирует свои как бы пожелания про профсоюзу. То есть нормальная ну, да. как бы, схема, которая, наверное, да. В том числе и работодатели. Конечно, она просто удобна для, так скажем, для диалога. Дело в том, что если мы будем общаться со всем коллективом, а если в этом коллективе 10 тысяч человек, ага. то, безусловно, работодателю просто тяжело будет их услышать. А через определенную общественную организацию, как профсоюз, это, в общем-то, сделать более доступно. Мы как бы зацикливаемся на определенных каких-то проблемах, а ведь их на самом деле гораздо больше. И это способствует нам продвижению как бы наших желаний вперед и донести это до того же государства. То есть профсоюз... Ну, в этой части является, наверное, проводником. Хотелось бы узнать вот об истории профсоюзов. Ну, насколько мы знаем, что в России они позже да, появились. Первые профсоюзы появились в Англии, где-то середины 18 века. А в России они появились в 1918 Нет? году. Раньше Гораздо раньше уже требования были выдвинуты. Это в 1905 году. Да. да, гораздо раньше. Но И там просто... действительно первыми как бы, требованиями были это выплатили заработную плату и уменьшение рабочего дня. Потому что работали по 14 часов, вот, можно, я вот сейчас перебил, извините, пожалуйста, просто не вспомнил сразу же, в 1905 году задерживали заработную плату, а я помню, как в 1996 году, через 90 лет получается, профсоюз тоже занимался тем, что выплачивал заработную плату своим работникам. Я прекрасно помню, как на крупнешном предприятии Костровской и области. не только, кстати, это не только, кстати, да. это, не на только, это -то везде это... было, это на на самом деле это было повсеместно. Не, а почему так смотрите, Прошло 90 лет, а профсоюз занимался тем же самым. То есть за 90, 90 лет, я предполагаю, какое-то как бы изменение в обществе, да? А получается, в общем никаких изменений не произошло, 90 лет прошло, а профсоюз занимался тем, что выбивал деньги у работодателя в 96 году. Ну, там совершенно да. другие условия были, кстати. А какие? Там были совершенно <с другие условия. Расскажите. Да Почему задержка была? Помните, там как раз переходный момент был, да? И мы все э, занимались взаимозачетом. Да. Да. Прекрасное да. слово. Взаимозачет. Да. Взаимозачет. Да. Взаимозачет. Взаимозач... Взаимозач... Взаимозач... Взаимозач... Расскажите, молодежь, такой да. взаимозач... что такое взаимозачет? Э -э -э ну, допустим, кто-то изготавливает какую-то деталь. Эта деталь необходима какому-то предприятию. Это предприятие производит пельмени. Ну, да, пельмени едят все. Пельмени едят все, да. То есть взаимообмен? Взаимообмен. Да, взаимообмен. То есть, кому-то мыло нужно, кому-то газ. Если к 1996 году в профсоюзах там был какой-то большой процент, примерно 74% трудящихся, трудящихся в профсоюзах, то к 2005 году то есть процент упал до 20-30%, и это были в основном взрослое население, то есть 40 лет и выше люди. Почему как бы, у людей пропадает интерес, вот особенно у молодого поколения, к профсоюзам? То есть это было в 2005 году, а вот что вообще сейчас происходит с профсоюзом? Возможно, о них вообще все забыли уже. Ну, я хочу сказать, что это, наверное, связано с тем, что на тот период времени трудовое население оно четко понимало, что оно хочет. Понимаете, вот в советское время, да, в советское время в основном все население было одинаковое. Вы говорите о том, что все очень разное, все как бы у всех разные взгляды, у всех разные как бы подходы. Но в любом случае у человека существует как бы базовый интерес, когда он приходит на предприятие. Это высокая зарплата, нормальные условия труда и социальные гарантии. В принципе, я считаю, ничего не изменилось. И может быть вот этот вот лозунг профсоюз школы коммунизмов гораздо более интересен, чем нынешний лозунг профсоюзов в социальном партнерстве. А лозунг у профсоюзов совершенно другой. Лозунг у профсоюзов солидарность, справедливость. То есть единство, солидарность, uh -huh. справедливость. Uh -huh. Единство. То есть у нас единения-то нету. У нас нету единения между членами профсоюза, потому что каждый имеет как бы. Свою точку зрения. У нас нет единения между профсоюзами вообще России. То есть оно слабое. И у нас, мне кажется, сегодня есть со стороны работников недоверие как к этому субъекту профсоюза, так и к работодателю. Вот это недоверие, оно, возможно, вызывает и отток членов профсоюза. Потом... А с чем связано это недоверие? Может быть, с тем, кто находится... На ну, угол, наверное, может, сейчас... быть, может быть, это связано с тем, что э, есть такие моменты, где, э, возможно, нужно поддержать работодателя. Допустим, когда была президентская выборная кампания Обамы, ему дали 500 миллионов долларов. То есть, понимаете, полмиллиарда долларов может позволить себе профсоюз чтобы поддержать президента, который ему импонирует. Ну, значит, ведь профсоюзы имеют реальную силу, и в законодательстве это прописано, в Трудовом так кодексе, вот почему том, же мы не пользуемся? Потому что в Конституции в любой стране профсоюз наделяется огромными правами, огромный потенциал имеет. Просто в некоторых странах этот потенциал используется, а в нашей стране не используется. Почему так?